Друзья, всем привет, меня зовут Сергей и вы попали на колонки ГАИ И здесь мы с вами обучаемся техническому анализу прямо на наших примерах Прямо на практике, это самый эффективный метод обучения Я делаю свой анализ, делаю свои прогнозы И вы уже думаете своей головой и решаете, что делать с этими прогнозами Итак, друзья, перед началом обязательно подписывайтесь на Телеграм-канал Здесь все прогнозы выходят моментально Весь анализ выходит крайне быстро, то есть видео мне нужно смонтировать Выложить, проходит 2 часа Здесь все моментально, то есть вот наш прогноз по золоту Когда цена находилась на уровне 1787 Другие прогнозы по эфириуму, цели по биткоину на понижение, прогноз по доллару рублю цели вот исполняются у нас То есть здесь все будет моментально, обязательно подписывайтесь и смотрите Итак, друзья, давайте начнем Вчера мы с вами прогнозировали вот такое вот движение, предполагали, с потенциалом на повышение То есть выход вниз, ниже данного минимума и потом выход вверх Посмотрим, реализуется ли наш данный сценарий То есть у нас общий потенциал направлен на повышение Но мы с вами увидели вот такие вот свечи неуверенные крайне у покупателей сил мало Им предположили движение вниз, ниже данного минимума И потом уже постоим и движение вверх а Цена пробила трендовую линию поддержки И она все еще находится в диапазоне Вот в этом вот нисходящем То есть движется от уровня к уровню Поскольку потенциал направлен у нас на повышение То мы с вами можем предположить Повышение минимумов, либо здесь, либо здесь. Поджатие к трендовой линии сопротивления. И выход вверх, то есть пробитие трендовой линии сопротивления. А минимум у нас может обновиться. Давайте мы это сотрем. То есть, также в телеграм-канале я обозначил наши цели. Минимум может у нас обновиться ниже уровня 33 тысяч, ниже данного скопления. То есть, вот здесь вот. Также, вторая цель это уровень 31 тысяча. И третья цель это уровень 30 тысяч. То есть, в этих местах... Может произойти разворот и обновление нашего минимума Первый вариант обновления вот здесь вот То есть выход вверх отсюда Но цена может спуститься еще немножко пониже И только потом уже отсюда пойти на повышение То есть общий глобальный потенциал у нас смотрит вверх Так что просто ждем новых сигналов на повышение В принципе, как обычно, скукоте, ничего не происходит И биткоин, в принципе, стоит по сути на одном месте Теперь, друзья, доллар-рубль Также в телеграм-канале мы с вами делали прогноз а, Объясняю Смотрите Мы с вами нашли Фигур технического анализа двойное дно, которое указывает на смену тренда. Вот наше двойное дно с повышающимся минимумом. Это хороший знак для повышения. Мы с вами прогнозировали повышение в данном месте. И до ближайших сильных локальных уровней сопротивления. Обратите внимание, открываю дневной тайфрейм. Цена у нас стоит здесь в диапазоне треугольника. Вот наш диапазон треугольника. А цена ходит от уровня к уровню Теперь она подошла к трендовой линии поддержки Минимум у нас здесь обновился Возникла фигура технического анализа, указывающая на смену тренда И мы предполагаем движение к трендовой линии сопротивления И э, в рамках этого диапазона мы с вами предполагаем наши цели Они помечены оранжевым цветом То есть первая цель у нас реализовалась Это уровень 75, я пометил его зеленым цветом Далее цена теперь пробивает нашу первую цель И вторая цель это уровень 76 Третья цель это уровень 77 то есть мы сейчас можем предположить Движение к уровню 76 Первая цель на повышение у нас реализовалось Но, друзья, перед повышением Может возникнуть небольшая коррекция То есть вот такая вот Или даже вот такая вот Коррекция и только потом Движение вверх, то есть ретест пробитого Уровня двойного дна Итак, друзья, евро-доллар, а смотрите, что мы с вами Здесь прогнозировали, мы с вами здесь До этого прогнозировали движение по фракталу По шаблону, обратить внимание На движение вверх вот здесь вот И движение вверх вот здесь вот также образовался клин, который указывает на смену тренда Здесь мы также видим клин И обратите внимание на похожие движение, То есть движение к уровню 1.21, потом коррекция Потом движение к уровню 1.20 Здесь то же самое, движение к уровню 1.21, движение вверх и движение вниз к уровню 1.20 При этом все реализовалось гораздо лучше для нас, поскольку цена даже пробила уровень 1.20 И полностью наш шаблон здесь повторился То есть вот раз движение и вот два движения Теперь, друзья, обратите внимание, что здесь у нас вырисовываются сразу две фигуры технического анализа. Первая фигура это двойная вершина. Вот раз. Вот два. Здесь находится у нас уровень поддержки. И мы с вами можем предположить такую глобальную смену тренда. И, друзья, еще одна фигура, которую можете заметить, более идеальная, это голова и плечо. Смотрите, вот у нас импульс вверх, первое плечо. Здесь находится у нас линия шеи. Давайте я нарисую. Вот наша линия шеи. Вот наша линия шеи, смотрите, первое плечо, голова и э, второе плечо, и мы можем предположить движение вниз, давайте посмотрим с каким потенциалом, то есть потенциал головы и плеч равен ее голове, вот таким вот образом мы с вами это дело проводим, приравниваем к линии шеи, это движение к уровню 1 и 12, здесь как раз таки у нас находится такое глобальное скопление, и здесь можно, может у нас цена развернуться при движении вниз, но... Фигура будет завершена только в тот момент, когда линия шеи у нас пробьется То есть нам нужно пробитие линии шеи, вот этой вот линии И только потом мы можем судить о понижении Перед этим может возникнуть коррекция вверх Обратите внимание, что цена от трендовой линии поддержки у нас отскочила Достаточно уверенным движением Здесь вырисовывается нечто похожее на клин Вот у нас понижение максимум в винилов, небольшое сужение то есть происходит ослабление сил а, продавцов И мы можем предположить здесь выход вверх И коррекцию до уровня 1.20 Только потом уже а, движение вниз Дальнейшее И пробитие линии шеи Берите внимание на дневной тайфрейм Смотрите, то есть а, желательно подождать закрытие вот этой вот дневной свечи Которая у нас здесь закрывается И по данной свечи можем предположить будет ли сигнал или нет То есть возникнет уверенность сейчас на повышение Потом поглощение То вероятнее всего будет выход вверх и движение к уровню 1.20. И только потом мы сможем рассматривать понижение. В любом случае, пока что сигналов у нас нет, пока что у нас есть предположительные сигналы. И нам нужно подождать движение цены. Об этом я вероятнее всего оповещу вас в Telegram, если что-то здесь появится. Поэтому, друзья, ситуация с огромным потенциалом, ситуация крайне хорошая, и нам нужно просто подождать сигналов на понижение или повышение. Вот такая вот, друзья, ситуация на рынке. Биткоин у нас пока что особо ничего не делает. На валютных парах крайне интересная ситуация у нас вырисовывается. Поэтому, друзья, на этом видео подходит к концу. Пишите свое мнение в комментариях о биткоине. Пишите свое мнение в комментариях о всех активах, которые здесь у нас мы обозревали. Пишите вашу обратную связь. Ставьте это видео пальцем вверх, видео было полезным, информативным. Подписывайтесь на канал, если еще не подписан. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать следующий полез для вас в видео. Всем желаю всего самого наилучшего, всем профита, побеждайте, друзья, и всем пока.